Стратегем 26, вот китайские стратегемы, грозить сафоре, указывая на тут. Ну, что значит сафора? Это акация. Что значит тут? Ну, это шелковица, тутовник. В чем смысл? Смысл стратегемы 26 в том, что э, угрожать сафоре, ну, то есть благородному дереву, благородному слою общества, царю, князю. Вот угрозать впрямую нельзя. Но можно как бы сделать намек. А, как? Угрожаю или указывай вот на этот тутовник. То есть, сделать что-то с тутовником, чтобы этот более, так сказать, высокий понимал, что что-то не так, что неправильно. да, Как вот путинская всякая шобла там ругает местных каких-то э, губернаторов там и так далее. За те дела, которые собственно делает Путин. То есть, это вот как раз и есть грозить Сафоре, указывая на тут. Ну, иероглифами мед записывается так. Указывать Шелковица, грозить Акация. Да. То есть указывать тутовнику, на тутовник указывать, да, грозить акации. Вот, и понятно, что эта иерархия деревьев то есть, откуда она взялась, когда э, в древности рассаживали там, сановников, высшие три сановника садились, у них э, за спиной высаживались сафоры, и э, садились 9 других сановников меньшего а, ранга значит у них за спиной другие деревья были в частности вот шелковица так что вот в Китае так повелось что один слой общества такой достаточно высокий и на него трудно а, воздействовать поэтому воздействовали на более низкие слои чтобы у этих что-то в голове там а, заработала. То есть мальчики для битья нужны, да, как есть немецкая поговорка, бить собаку в назидание льву, да, или бить своих, чтобы чужие боялись, как в России. Вот. И, значит, вот сама стратегема звучит так. Начальник, желающий укротить подчиненного, должен прежде внушить ему глубокий страх, чтобы тот Служил предупреждением. И вот иллюстрация к этой стратегии. Генерал династии Суй. 6 век нашей эры. Янь Су. Славился строгим обращением с воинами. Это кстати очень интересно. вот Эти вещи читать э, про китайцев. Когда, ну, то есть это понимание, э, что это за народ. Да, вот, ну, взять те же вещи про народ России да, и, и про китайцев. То есть, можно прочитать. Ну, может быть, это более раннего периода, да, но тем не менее все равно, какие там полководцы, какие у нас полководцы. Так вот, Накануне сражений он внезапно устраивал расследование ошибок, совершенных его подчиненными и каждый раз приказывал казнить с десяток человек. На месте казни, стоя перед потоками крови, струившимися по земле, он непринужденно разговаривал и смеялся. Перед началом сражений он посылал вперед одну-две сотни воинов с заданием разгромить передовые отряды противника. Если это задание не было выполнено, он придавал казни всех, кто участвовал в нападении. Затем Янцу посылал более многочисленный отряд. Если и этот отряд не добивался успеха, он тоже отдавал приказ перебить его до последнего человека. После этого вся армия, напуганная свирепым нравом командира, бесстрашно шла в бой и побеждала. Ну, как говорил Фридрих Великий, что э, мой солдат должен бояться больше Фельдфебеля, да, чем. Неприятеля. Ян Цу не проиграл ни одного сражения в своей жизни. В древности сановник Гань Мао был назначен командующим войско Цинь, посланного для захвата города Иян. Когда войско подошло к Ияну, Гань Мао трижды приказал бить боевые барабаны, служившие сигналом к атаке, но войны не двигались с места. Один из приближенных сказал, Гань Мао, если вы не... Захватите воинов э, заставить воинов повиноваться вам о, у вас будут большие неприятности я был назначен командующим потому что обещал повелителю захватить и ян ответил ганьмау если завтра я не возьму город он станет моей могилой тогда ганьмау раздал все свои сбережения воинам на утро когда вновь зазвучали боевые барабаны, воины Ганьмао решительно пошли в атаку, и Ян был взят штурмом. Видите, то есть разный подход, а суть то одна и та же, то есть воздействовать на одно, чтобы получить совсем другое. Вот очень впечатляет. Тот, кто мог вот искусство войны вей в древности полководец, который был способен казнить половину своего войска, считался лучшим. Следом за ним шел тот, кто мог обречь на смерть три десятых своих подчиненных, а худшим считался тот, кто мог казнить только десятую часть. Ну, как у римлян, децимация, да? Тот, кто мог казнить половину войска, распространял свою власть на весь мир. Тот, кто мог казнить три десятых войска, распространял свою власть на удельное владение. Тот, кто мог казнить только десятую часть войска, должен был повиноваться другим. Вот так устроены эти стратегемы и никак иначе. Да? То есть, я не думаю, что китайцы сейчас мыслят по-другому.